Угу. Так, хорошо, хорошо. Так, сегодня очень интересная тема. Я ее последнее время рассматриваю с разных сторон. Так, звук есть. Отлично. Так, теперь сюда. Сюда и сюда. Главное, ничего не перепутать. Так, хорошо. Угу. Uh -huh. Uh -huh. Так, все, ссылка вроде прошла. Сейчас еще смотрю, чтобы ссылка открывалась. Здравствуйте, все, кто присоединяется. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Уже прям еще секундочку и начинаем. Все отлично ссылка работает все отлично работает Так, единственное что я понимаю сегодняшний летний день 1 июля это э, все лежат на пляжах да, отдыхают и поэтому сегодня вряд ли будет много народу ну хорошо э, еще в прошлый раз что-то у нас комп не захотел работать в жаркий летний день отдыха хотел хорошо будем надеяться что сегодня все будет без приключений все будет в порядке и мы с вами пообщаемся благодарю всех кто присоединяется благодарю всех то вижу инстаграм очень активный сегодня да вот галина пришла у нас вебинарную комнату так хорошо значит чуть-чуть подождем люди подойдут да? ну не подождем но в принципе это мы будем работать сегодня уже но Будем уже понимать, что люди подойдут. Хорошо, это отличная новость. Так, наша тема. Как после расставания не испытывать боль? С одной стороны, что девушки, мало кто пришел на эту тему, значит, мало кого это волнует. Это радует, с одной стороны, значит, либо уже прожили свои боли, либо э, их не было. Да? То есть у нас только счастливые женщины. Это тоже очень радует. Так что э, двигаемся. Да? Значит, что первое нужно? Ну, вот, сегодня у меня было просто несколько консультаций, девушки приходили, и э, я увидела тоже, что вот эта тема очень важная, болезненная. Да? Кто-то из девушек пропускает, э, не сохраняет свои границы. Да? Вот очень такая серьезная проблема да? расставания с мужчинами, и девушки часто думают, что позволила этому мужчине перейти все границы, там дошли до рукоприкладства и что просто нужно поменять мужчину, реально женщина так думает, что вот он такой, да, мужчина, один и тот же мужчина с разными женщинами ведет себя по-разному, то есть одной он реально может рукоприкладство себе позволить, с другой он будет бояться там что-то не так сказать, да, то есть от женщины очень много зависит, это в принципе что, Опять-таки мы возвращаемся к волшебному слову «состояние», в котором женщина. Да? То есть если женщина уверена в себе, если она знает, что она ни с каким рукоприкладывающим не останется, да? если она знает, что так с ней нельзя, мужчина, он зеркало, он отражает, он тоже понимает, что с этой женщиной так нельзя. Даже если она не знает рукопашного боя, даже если она не схватит там сковородку или табуретку, не настучит ему по голове, да, он все равно просто ощущает, что с этой женщиной так нельзя. А с какой-то женщиной он понимает, что так можно. И он чаще всего вот эти вот абьюзеры, они чувствуют себя некомфортно, когда они применяют рукоприкладство или словами стараются унизить женщину они чувствуют себя некомфортно. Может быть, единицы какие-то, вот прям демоническими, такими э, управляемые э, демоническими э, силами, какие-то пять человек чувствуют себя комфортно, остальные все равно чувствуют себя некомфортно. То есть более-менее нормальный человек, попадая даже вот в зависимость, э, так, сейчас есть вирус такой, да, я ну, по-другому не знаю, как назвать, то есть есть Группы, группы ВКонтакте миллионники, в которых э, есть там несколько человек, которые управляют этими идеями, этим убеждением, что женщину надо унижать, что женщину надо использовать, что ничего ей дарить не надо, ничего ей покупать не надо, никаких кино, никаких там театров, ничем ее радовать не надо. Вообще пусть сама себе зарабатывает, и еще у мужчины какие-нибудь 120 метров квадратных или там 240 метров квадратных, чтобы еще убрала, все красиво было, еще секса, чтобы хотела. То есть есть такие мужчины, к сожалению, они во все времена есть, и нам приходится с такими тоже сталкиваться. И нужно понимать, когда такой абьюзер, что с ним делать. Да? Ну Лучше, конечно, бежать. То есть Вряд ли мы его убеждения поменяем. Ему понадобится, может быть, еще не одну жизнь провести в, в одиночестве, прежде чем он поймет, что где-то я ошибаюсь, что-то я не то делаю, что-то я не так думаю, что-то я не так говорю. Но это пройдут еще века, прежде чем он сориентируется и захочет меняться. да? Поэтому не стоит ни нашу жизнь э, на него тратить. Если такие попадаются на горизонте, э, дешевле для каждой женщины бежать от него как можно подальше. Да, не брать трубку, блокировать его во всех соцсетях, чтобы он не писал, не влиял. Потому как э, у них есть методы влияния, да, методы манипулирования. И это серьезно. Ну, когда уже девушки получили хороший опыт в своей жизни, то уже отличают такие манипуляции и говорят, о, со мной так не надо, да, со мной не надо манипуляции применять. И очень быстро, в принципе, уходят от всего этого. Но все равно попадаются женщины, которые не знают, как себя правильно повести, не знают, как на самом деле, начинают сомневаться в том, Правда ли, говорят на женских тренингах, что женщина это природа, женщина это энергия, это эмоции. И если женщина в позитивных эмоциях, мужчина будет получать силу. Если женщина в негативных эмоциях, она может своими негативными эмоциями разрушить всю Вселенную, не то, что своего мужчину. Да, в зависимости от того, насколько сильная в ней женщина. Это очень сильный э, инструмент, который может э, Ну, все буквально. Да, то есть э, женщина. Она вот из там, богини может выпадать в уровень ведьмы, и а, сила с ней остается, но она уже будет проявляться в негативном ключе. И отсюда идут проклятия, отсюда идут э, пожелания каких-то, которые тут же сбываются да, у женщин. то есть Мужчины чаще всего вот в таком формате, когда они вот в таких убеждениях, они не знают силу женщины, именно настоящей женщины. Когда женщина знает свою силу, то это... Э, ну, мощь громаднейшая. То есть можно даже просто даже не обидеться на мужчину. Вот просто это уже сила, да? То есть, когда обиделись, вы взяли на себя какую-то часть э, влияния, да, э, его, когда вы смогли не обидеться, все, им, этим человеком занимается уже э, природа, Бог, Вселенная, да, то есть э, ему все равно прилетает наказание за то, что он просто поступил несправедливо не по отношению к женщине. Да? Поэтому э, женщина, которая э, осознает свою силу и умеет не обижаться, да, не то что прощать потом, а вот именно не обидеться, э, мужчины начинают страдать. Особенно, когда женщины изучают вот, всю вот эту вот, тему психологии женской, да, э, себя как богиню начинают видеть. Да, то Здесь начинаются удивительные чудеса. Пока мужчина дружит со своей женой да, в хороших отношениях, как это говорит, мне говорит, все равно, на каком ухе у тебя тюбитейка? Да, анекдот. Говорит, пока, говорит, у меня хорошее настроение, будем говорит, борщ есть, и будем говорит, спать вместе. Но если говорит у меня плохое настроение, мне все равно, на каком ухе у тебя тюбитейка. Да, вот вот эта вот сильная женщина, которая может быть белой, ласковой, пушистой кошечкой, и в то же время выпустить коготки, когда необходимо. И это обязательно нужно, плюс и минус. Да? Так, ну что, возвращаемся к нашей теме, как после расставания не испытать боль. В первую очередь нужно понимать, что боль – это то состояние, которое нужно прожить. И прожить его нужно, можно двумя способами. Да? Первое. Это пожить вот как есть состояние, ничего не делая, я просто ожидая, что это само пройдет. И чаще всего это не проходит, это продолжает влиять на женщину всю ее жизнь. И второе, это э, проработать в практиках, где результат приходит, ну, только что я не могу пообещать на следующий день, да, но иногда приходит и на следующий день, то есть мы в практиках проработали, и девушки, вот у меня сейчас идут э, отзывы, после пяти сессий после десяти сессий девушки пишут что совершенно другое состояние вот совершенно одна девушка поняла что у нее не прыгает сердце да когда э, приходит сообщение, как раньше она спокойно абсолютно реагирует на то что пришло от э, мужчины с которым она расстается да, от с которым нет будущего до да. другая девушка э, мы с ней сделали 10 сессий, проработали самые такие основные точки за 10 сессий. Не могу сказать, что мы все проработали, но за 10 сессий это очень серьезная работа проходит, и уже видны результаты. Она мне сегодня уже написала отзыв, я его завтра, скорее всего, опубликую в сторисах и покажу вам его обязательно. Она сегодня рассказала мне на сессии, что, говорит, активировались в живом мире, да, вот, в котором можно потрогать, поразговаривать с людьми, да, не в интернете, не на сайте знакомств, а вот в живом мире активировались все. Какие-то бывшие мужчины стали проявлять инициативу. Одному она сказала, я хочу замуж, мне нужен мужчина, мне нужен хороший мужчина для семьи. Он сказал, у меня есть классный друг, я вас с ним познакомлю. То есть бывший ее мужчина, женатый, сказал, ну теперь женатый, сказал, что он познакомит ее с другом классным. Кто-то еще там появился, кто-то еще и там пишет ей, да, из прошлого ее, с которыми дружила, какой-то человек оказался рядом там достаточно с хорошими качествами, которые для нее были бы ценными, и оказывается, он тоже в поиске девушки. И она ему уже по-всякому, по по-красивому намекнула, что «А почему бы вам за мной не поухаживать? Да? А почему бы вам меня не пригласить на свидание, раз вы тоже в поиске, и я в поиске?» да? То есть э, что-то произошло с торсионными полями, что-то произошло с и реальностью, которая э, окружает ее после изменений внутри. То есть мы проработали какие-то важные точки, активирующие точки, и э, пошли изменения, очень классные, вживую. И я бы сказала, что на сегодняшний день большинство женщин, ну, которые ничего не делают да, или не выбрали хорошие практики, да, им не повезло, может быть, может быть, еще не посчитали нужным это сделать, у них ничего не происходит. Они даже рассказывают, вот сейчас коронавирус, сейчас никуда не пойдешь, никого не встретишь, ни с кем не познакомишься. А с другими женщинами начинают реальные чудеса. Она говорит, у меня такого никогда не было, я всегда была красивой, востребованной, но чтобы вот так, чтобы столько, я говорю, выборы, это тогда выборы, когда есть из кого выбирать. Поэтому обязательно. Обязательно создаем вот, этот, вот, вот эту атмосферу, когда э, вы чувствуете себя востребованной женщиной. И вы еще в этом поднимаетесь, в вибрациях. И может прийти такой мужчина, которого вы даже не ожидали встретить. Поэтому это очень важно. И боль, конечно же, после расставания нужно всю убирать. То есть нужно э, проработать все до такой степени, чтобы как пошло, знаете, как вода испарилась и осталось только кристалл. Да? Вот кристалл, который полезный из вот этой ситуации, вывести этот кристалл, осознать эту кристаллическую вот эту структуру, да? какая польза была от того бывшего мужчины, чего он хотел показать или что хотела через него показать вселенная, да, что он хотел, чему он учил нас в жизни, да, то есть каждый мужчина, с которым мы расходимся, он нас чему-то учит, он к чему-то... Что-то показывает, то есть, по большому счету, окружающий мир вокруг нас – это куклы в руках Вселенной, да, то есть Вселенная через ближайших к нам к людям показывает нам, над чем нам нужно работать. У кого-то это любовь к себе, у кого-то это самооценка ниже Плинтуса, да, И, как вот я говорю, что девушка с мужем дошли до абьюзерства, там первый муж, говорит, рукоприкладство использовал, этот, говорит, уже приближается к этому, еще не дошло, но уже абьюзерство при помощи слов, да, то есть почему, она говорит, ну вот он такой, я говорю, ну понимаете, вот если мы будем думать, что вот он вот такой, то у нас нет шанса изменить его, ну совсем ноль, нету никакого шанса, если мы думаем, как я это позволила, что я такого сделала, чтобы мужчина посмел так со мной обращаться, тогда у нас в руках пульт управления, и мы меняем внутри себя, свои э, точки зрения, свои убеждения, свое мировоззрение. И меняется реальность вокруг. Естественно, меняется поведение мужчины. Я, например, э, просто вот на своем муже точно вижу, что, опа, раз он так себя ведет, мне пора отдыхать. Мне надо расслабиться, мне надо полежать в медитации, мне надо э, почитать книжку где-то наедине, мне надо сходить, съездить на пляж, да, там, позагорать. Мне надо сходить на прогулку перед сном, обязательно, срочно, бегом, прям сегодня, да, какую-то еще работу поделать, такую, которая вот именно для меня, для моего тела. Вот это очень-очень важно понимать. И когда мы умеем воспринимать мужчину именно так, мы растем. Да, то есть мы трансформируемся при помощи проработок. У меня уже эти проработки идут прям на ходу. Мне не надо садиться в позу лотоса, делать глубокий вдох, выдох там настраиваться на расслабление всего тела, мне уже не надо, я уже осознала, опа, поведение мне не нравится. Что он хочет этим сказать? Я задаю себе вопрос, да мне приходит ответ, я осознаю этот ответ и начинаю менять то, что мне нужно изменить во мне. Да? То есть получается трансформация уже на ходу. И очень мощная трансформация, то есть э, за последние годы я просто вот вижу по себе, вижу по девушкам, которые у меня проходили э, индивидуальное обучение, как они сильно поменялись, да, особенно с теми, с кем мы продолжаем общаться, да, которые э, поздравляем по праздникам друг друга, да, там пишем что-то, иногда просто видимся просто поболтать, да, потому что ну, девушки такие, мы все, наверное, не любим поболтать, да. Поэтому это всем доставляет удовольствие. И у всех произошли трансформации очень мощные. Так вот, чтобы после расставания не испытывать боль, нужно сразу... Проходить эту трансформацию не откладывать себя на потом потому что боль в душе это еще сильнее боль чем зубная боль да? зубная боль мы там субботу воскресенье пролежали дома с какой-нибудь грелкой с солью там я не знаю еще с чем-то и в понедельник побежали к зубному добрый вечер очень внимательно вас слушаю интересно руки заняты а уши открыты отлично галин э, ну, все наверное такие да что я тоже когда смотрю чьи-то э, программы да если тетрадка лежит рядом, если что, законспектировать, но еще в это время там что-то делаю, там, кастрюлька шипит, там, утюжка, белья, еще что-то. Конечно, мы женщины все уплотняем время, нужно за один промежуток времени сделать 2-3-4 дела, это однозначно, правильно, отлично. То есть здесь я что хочу сказать, что к боли не надо привыкать, если ничего не делать, она со временем не проходит. Я не знаю, как зубная, да? у меня, например, я бегом бегу, да, если у меня заболел зуб, я бегу бегом. В, лучшем, в худшем случае суббота, воскресенье, и понедельник я уже иду сдаваться, да. Поэтому э, вот к этой боли души я могу сказать, что она еще сильнее, да. И когда болит зуб, кто-то хотя бы посочувствует, да. А когда болит душа, то никто не посочувствует. Люди сейчас бесчувственные, никто вокруг не заметит, что у вас внутри э, огонь, да, там, или боль какая-то будут будут просто не обращать внимания близкие и это не как внешние какой-то внешняя травма да там когда открытый перелом торчит кость у человека льется кровь все равно кто-то становится вызовет э, скорую до да, приедут там положено на, на носилки там перемотают срочно уколят обезболивающий какой-то да то есть что-то сделают какую-то э, первую помощь но когда у человека боли в душе нету э, никакой крови нету торчащей кости да? И никто не обращает на это внимания. Поэтому очень важно, чтобы мы сами обращали на себя внимание. Потому что если не мы, то кто же? Да? То есть это именно такой вариант. Поэтому не стоит откладывать это на потом. Да? То есть обязательно, если сами знаете какие-то практики, да, делаем. Если не знаете какие-то практики, да, то есть, значит нужно идти к коучу, к мастеру, к да? чтобы это все проработать, лучше к такому, который уже на себе все это проработал. Да? Я вот, например, выбираю именно так мастеров, чтобы они были реализованы. Да? Даже по продвижению иду к человеку, который обязательно должен быть замужем. То есть для меня вот это важный показатель реализации человека. Да? То есть если человек реализован, если человек не реализован. То есть в первую очередь человек должен в своей жизни построить все так, как надо, прежде чем он имеет право сказать э, другому, что у него классные инструменты. То есть сначала с собой применяем, это обязательно. Да? Э, что еще можно сделать из такого? Ну, я, например, буду, наверное, сегодня тоже повторяться, да, то есть я во многих практиках говорю, что можно сделать. Самый крутой инструмент – это бумага и ручка, да. На бумаге пишем ручкой, особенно сейчас убывающая луна. Да? На убывающую луну лучше работать, чем на растущую. Пишем все плохое, да, что у нас там накопилось, всю боль. Как только мы ее написали, она уже перестает на нас влиять. То есть это волшебство на самом деле. Можно сжечь потом эти листы. Да, чтобы вас это не волновало, что там найдет дочка, там он же муж найдет. Да? То есть все негативное можно выписывать. То есть боль после расставания нужно обязательно убирать. Еще что с расставанием. После расставания остаются связи в тонком плане. Мы их не видим глазом, руками пощупать не можем, думаем, что их нет. Да? Но они есть. Есть связи, которые соединяют нас в тонком плане они смотрятся где-то как нитка где-то как веревка где-то как э, шланг да то есть самыми разными там толщиной э, и идет самое плохое идет слив нашей женской энергии в мужчину и навсегда если не сделать практику которая освобождает вас от этой потери энергии то вы все время будете его кормить то есть он уже не с вами он приносит цветы другой женщине, зарплату другой женщине, там, я не знаю, возит в отпуск другую женщину, а вы все еще кормите его жизненной энергии, которая ценнее любых денег, которые только может мужчина вам дать. Даже если он покупает вам, я не знаю, там бриллианты, дворцы, э земли, э машины там, дорогие, да, э шубы это все равно меньше по ценности, чем ваша жизненная энергия. То есть ваша жизнь укорачивается за счет того, что вы туда отдаете. Вы себя в сегодняшнем дне не чувствуете сильной. Да? То есть возникает лень, откладываем на завтра, прокрастинация. да. И вот не хватает каких-то каких -то толчков, каких-то вот моментов, чтобы что-то начать делать. Да? То есть это бывает, что... Какое-то дело, да, там своя, свой бизнес решили открыть, а вот ну, не хватает. Вот что-то откладываете на завтра. Сегодня опять не начали, завтра опять не начали, да, и вот так вот. То есть это идет нехватка энергии, особенно когда после работы человек пришел да, и чувствует, что сил нет. Вот еще домашних дел целая гора, а уже нет сил. Вот это вот говорит о том, что вы кого-то кормите, высших мужчин. Это нужно, во-первых, остановить эту утечку, чтобы уже не текла дальше ваша энергия. Во-вторых, нужно вернуть ее. То есть если он уже не с вами, то он не ваш муж. Вы ему ничего не должны, тем более вашу жизненную энергию. Нужно ее собрать и вернуть. Когда ее хватает у вас энергии, вы чувствуете себя комфортно. Вы не устаете к вечеру. У вас пол, целый день вы полны сил. И легко засыпаете, легко просыпаетесь. Ваши какие-то есть время и, и силы на хобби даже, да, на какие-то еще дела, на все хватает. Вот это очень важно. Дальше, конечно, если очень долго идет утечка, кто-то там развелся 15 лет назад, еще не отсоединяли, да, бывает, что уже здоровье начало сыпаться. Потом бизнес тоже. Мужчины, иногда у меня такой был пример, я расставалась с мужчиной до своего мужа, у него был свой бизнес, и он два года пытался со мной помириться. Он приезжал ко мне, там, звонил, говорю, приходи в бар и попьем чаю, и рассказывал, что у него там успехи в бизнесе, что он там за последний год вот столько-то заработал, там, ну, в больших суммах, тысяч евро рассказывал. А я в это время уже несколько лет читала Хари Кришна по два часа в день. И я не понимала, почему в моей жизни не происходит ничего хорошего, а в его жизни происходит. Как это такое может быть? И в какой-то момент до меня и дошло, что это вот куда утекает энергия. Это как сообщающие сосуды, и в него сливается, пока я не закрыла кран. Да? То есть надо его закрыть. Я э, взяла практики, закрыла этот кран, и в моей жизни начало все улучшаться, его бизнес закончился. То есть то у него в кризис все шло круто и гладко, а теперь раз и кончилось. То есть, очень часто еще разговариваем с коллегами, и они говорят тоже, да, говорит, мужчина думал, что это там, его энергия, он на своей энергии, там бизнес у него процветает. И говорит, как только я его отсоединила, девушка говорит, так, все, его бизнес закончился. То есть, независимо от того, коронавирус или не коронавирус, не от этого. Да? То есть вот это очень сильный момент, это нужно понимать. поэтому. Этот ресурс, который дороже любых денег, сколько бы мы не заплатили за денег, за то, чтобы этот, эту утечку остановить, это будет все равно выгодно нам. Все равно будет выгодно, потому что эта энергия намного ценнее. Ну и потом вот всегда, когда женщина в грусти и в унынии, во-первых, другого мужчину не, не привлечет или привлечет такого же, да. То есть если не проработанные какие-то моменты, там, не умеет защищать границы. Некоторые девушки думают, что надо поменять мужчину, нет, надо поменять внутри себя убеждения и понимать, что я это ценность, и любая женщина это ценность, да осознавать эту ценность то есть э, мужчина не даст ни копейкой больше чем сами мы себя оцениваем вот если мы себя оцениваем на близко к нулю да, мужчина в нас точно также будет а вытирать ноги унижать а, абьюзерствовать да, и все остальное если мы чувствуем что я ценность я ценность только потому, что у меня есть энергия, да? только потому, что я ее могу накапливать, я, то, я могу ее давать мужчине. Не говоря уже о том, что там вкусно борщи варим, да, там, что у нас там это каблуки одеваемые, платье, и прическу, и мы красивые, да, там, это уже отдельные ресурсы. Все это, если перечислить, то начинаешь понимать, что ты ценность. И вот себя нужно нести именно как ценность. Когда несешь себя как ценность, совсем другие слова говоришь мужчине. Совсем другие поступки, совсем другие э, мысли у нас в голове. И когда женщина себя недооценивает, естественно, это большая разница, как небо и земля да, между тем. Очень важно себя прорабатывать, потому что пока женщина в хорошем настроении, это сила для нее в том числе. Для ее бизнеса, для того, чтобы найти успешно работу, для того, чтобы не уволились с работы, да, для того, чтобы работу делали, и она э, приносила пользу еще и работодателю да? не только как бы создание видимости работы было да? а именно так конечно же очень важно чтобы девушка чувствовала себя ну, вообще самой себе чувствовать комфортно да? самой себя чувствовать комфортно это очень круто кайфовать от жизни да? то есть жизненные ситуации которые нас расстраивают или там которые нас испытывают они будут происходить всегда то есть если думать что вот там сейчас какого-то момента все точно начнется белая полоса это вот напрасно то есть, пока у нас есть испытания мы растем мы трансформируемся именно проходя испытания мы становимся другой личностью уже не такой как мы были вчера каждый день нас меняет кого-то в лучшую сторону, да, кто-то деградирует, кто не хочет развиваться вверх, вот идет вниз. То есть остановки нету в развитии. Только ли вверх или вниз. Да? Поэтому важно выбирать развитие для себя все-таки вверх и не в деградацию. И э, двигаться в этом направлении. Конечно же... Когда женщина вот наполнена болью, да, э, бидами, страхами, сомнениями, непринятием себя, нелюбовь к себе, да, э, неосознаванием своей ценности, когда она вот этими всеми вот наследством этим наполнена и несет у себя как мешок, да, или там, я не знаю, как э, с картошкой протухшей, да, или там с какашками такой мешок несет, он там пахнет, даже в физический план выходит этот запах. Э, мужчины это чувствуют. И уже какой-то хороший мужчина э, вряд ли выберет девушку, которая вот с таким наследством. То есть он пройдет мимо, скажет, ну, мужчин все равно мало, я такой классный, э, найду получше. Да? А эта женщина будет терять шансы свои, э, привлечь в свою жизнь хорошего мужчину. Поэтому очень важно это все проработать. Как только вы проработали, ваша жизнь меняется в лучшую сторону ваши мечты начинают сбываться, то есть начинают мечты сбываться с того момента, когда вы начали по-другому думать, когда ваши ценности, ваши э, приоритеты, и все это поменялось, да, то есть тогда с ног на голову все становится. И тогда вы начинаете приближаться к своей мечте, наполняться энергией. Э, для того, чтобы любая наша мечта сбылась, нужно, чтобы энергии было достаточно. А если мы ее все услили на мужчин, на свои обиды, на страхи, на боль вот эту. да. То есть что такое боль? Боль – это ресурс-минус, он тянет на себя, он сливает нас все. Да? Как только мы его транспортировали, он стал плюсом, он дает, наоборот, нам, да? дает нас, поднимает в вибрациях. Это э, очень важно понимать. Есть, я, например, считаю, что вообще э, вот эта вот вибрация, высокая вибрация, вибрация радости – это самое важное. Можно не быть умной, можно не быть красивой, можно не иметь там три высших образования или два, да, там можно одного с одним обойтись, да, или вообще не иметь высшего образования. И при этом э, быть востребованным среди, среди мужчин. Просто из-за того, что вот в вас проработаны страхи и обиды, и вы постоянно пребываете в состоянии радости. Это плюс 540 Гц, я уже тоже часто говорю это слово на вебинарах. Да, то есть есть такая табличка. Наших эмоций. И они все имеют какое-то количество в герцах. То есть это научно объяснимые факты. И когда женщина прибывает плюс 540 герц, сбываются все желания, она востребованная, она сама себя ценит, любит, и все складывается очень хорошо. Поэтому очень важно от боли избавляться. Быстрее всего, конечно, можно избавиться от нее на сессии. То есть, в принципе, После сессии э, по освобождению от боли, после расставания, да, примерно уже на следующий день становится легче. Но дальше вот, этот, вот это вот семя, которое мы посадили на сессии, оно начинает прорастать, да, или как снежный ком катится с горы, увеличивается снежный ком. Да. То есть э, дальше оно будет только увеличивать свой эффект, будет становиться все легче, легче, легче, легче. И э, жить становится классно. И потом вы уже идете в новые отношения из состояния «мне классное» одной, но вдвоем будет лучше. И когда женщина идет в отношения «мне плохо» одной, и я иду в отношения из-за того, чтобы, чтобы мне стало лучше, чтобы пришел тот единственный, который э, включит во мне там, э, счастье, полюбит меня, там, оценит меня и так далее. Да? То есть это ошибочно. То есть если мы сами себя не ценим, нас никто не ценит. Ни на работе, ни подружки, ни мужчины, никто, ни дети. Да? То есть это зеркала вокруг нас. Мы никуда от них деться не можем. Поэтому важно себя ценить, важно себя любить. И тот, кто себя любит, он, естественно, от боли избавится. Он не будет жить болью. Это то, что говорят там в религиях, Иисус терпел и нам велел. Это Стоит еще сто раз подумать над этой фразой, потому что она многозначная, и смысл, скорее всего, Иисус не закладывал в нее такой, да? да, уже дальше было. Я думаю, что нет смысла жить, если нужно страдать, да, нет смысла, жизнь должна быть счастьем, жизнь должна быть радостью, и радостью-то мы должны еще дарить и делиться с, так, с окружающими, вот это будет правильный путь. И с мужчиной в том числе. Да? То есть э, мужчина должен видеть нас радостно. Конечно, мы проживаем женщины, спектр эмоций, но мы должны понимать, что, э, как правильно прожить эмоции негативные, чтобы их трансформировать в позитив. Это тоже, кстати, э, такой непростой трюк. Или простой трюк, да? э, можно и так, и так сказать. Здесь важно наблюдать, когда вот мы проживаем свою какую-то негативную эмоцию. Да? Важно быть наблюдателем за этой эмоцией. И она тогда растворяется. Можно точно так же на бумагу писать. То, что Бумага и ручка – это вообще волшебство э, номер один. В метафизике это волшебство номер один. Не нужно никаких э, петухов убивать лунную ночь там, или еще кого-то. Да? Достаточно ручка и бумага. И все. И вы уже можете в своей жизни очень много что изменить к лучшему. Что еще хочется сказать, да, как после расставания не испытывать боль? Конечно, ручка и бумага не уберет вам боль в первые 15 минут, да, то есть у каждого там своя ситуация, у кого-то накопилось уже там за несколько, не знаю, за несколько отношений, да, там и на того обижена, и на этого обижена, и на этого обижена, и на этого обижена, и на всех обижена, да. Там уже как результат начинается на детей обиделись, и там на коллегу на работе обиделись, и все это как такой снежный ком в негативном формате идет уже, да. То есть важно все это разгружать, кому-то реально нужно там несколько месяцев работать, вот каждый день писать, писать, писать вот эти негативные моменты, потом начнет проявляться хорошее. То есть, как говорится, выгружать из головы весь негатив, да, который есть, выгружаем его на бумагу, бумага все стерпит. Сжигаем эти листы, если очень много негатива написали, сжигаем. Не надо их хранить, не надо их, никто их не будет перечитывать. Там иногда и хорошее некогда перечитывать. Да? То есть наша жизнь так стремительно несется, что иногда некогда перечитывать. А плохое сжигайте, чтобы не было смысла хранить это все. Так, хорошо. Может, есть какие-то вопросы? Я вижу, что у нас совсем мало присутствующих, так что э, те, кто присутствует, Обратите внимание на мой вопрос: да? какие еще моменты? Да? То есть, ну, вот то, что в коучинге идет отработка, есть смысл поработать с мастером. Вот я, например, даю записи. Если мы работаем с вами в скайпе, я даю записи. Вы можете записи использовать многократно. То есть коучинговая техника. Можно многократно смотреть видео и снова, и снова ее применять. Во-вторых, когда вы уже ее много-много применяли, вы ее запоминаете и можете использовать уже без записи. И она точно так же будет работать. То есть сам, саму себя вы сможете отработать очень легко. Да? И я думаю, что это очень большой плюс, потому что как приходят ко мне девушки и говорят, я там последние 4 года после расставания с мужем ходила к психологу там, каждую неделю. Но это очень много. Я считаю, что... Э, ну, всю эту боль можно отработать, ну, максимум там за месяц, ну, если уж очень-очень запущенная ситуация, там, три месяца практик, Но ну, никак не четыре года. Это, ну, очень много. Ну, я знаю, конечно, анекдот про врача, да, который сын выучился на врача, и приходит к отцу, говорит, отец, отец, я там Петра Ивановича вылечил уже, он говорит, зачем же ты так сделал-то? Я пока, говорит, Петра Ивановича лечил там последние 20 лет, я говорю, тебе квартиру купил, дочь, сестре твоей квартиру купил, тебе обучение оплатил, сестре обучение платил. Мы жили на эти деньги, пока Петра Ивановича лечили. А ты ну за один день все вылечил его, и что теперь делать? Кто тебе за это заплатит? За то, что ты за один день вылечил, да? То есть здесь, конечно, так, такой момент применяется психологами, да? что просто иди вслепую, его прорабатывай, что выходит. Да? Но я думаю, что лучше простроить стратегию, то есть под каждого человека нужна индивидуальная стратегия. Я из-за этого э, говорю, что тренинги групповые работают хуже, потому что там групповая такая программа, основная программа, а у каждого человека еще есть какие-то свои там, запятые, какие-то свои крючочки, какие-то свои моменты, которые... Вот в эту программу не вошли, как бы не старайся там все охватить в программе, да, все равно будет человек, у которого есть еще что-то надо поработать. И бывает, что вот прямо именно этих запятых не хватает или этой точки нады «и», «и» и все, и у человека поехало. Поэтому индивидуальная работа дает результат более качественный, происходят настоящие чудеса. Так, жду вопросики, да, и, наверное, сегодня эфир тогда закончим побыстрее, будет короче. В принципе, я то, что собиралась рассказать, я рассказала, да, ну, тому, что не нужно терпеть боль, я призываю вас, девушки, да, любите себя, не терпите боль, не нужно этого, не нужна такая жертва, ее никто не оценит, никто, а вы тратите свои лучшие годы на то, чтобы терпеть боль, прощать кого-то, снова кого-то прощать и так далее. Нужно пойти просто проработать, и уже никто с вами не будет поступать так, как поступали за, вот, в тех случаях, когда вам нужно было прощать людей. Нужно все это просто проработать, все это отпустить, и оно перестает влиять на вас. То есть это э, такие убеждения, которые в христианской религии даже бесами называют, да? то есть бестелесные. Они э, как убеждения входят в вашу голову, вы в них поверили, и они дальше управляют вами. То есть вы, из, ходя из этого убеждения, уже строите свои поступки, слова, мысли и так далее. И, естественно, из этого складывается ваша судьба, будущее, ни из чего ни из другого. Но у каждого человека есть право выбора. Вы можете выбрать э, другие убеждения, которые будут вам выгодные, обновить те, которые есть, да, то есть трансформировать их в позитив. И уже э, совсем по другую жизнь прожить. То есть я думаю, что это стоит того. Никакие деньги не могут быть дороже, если вот в ближайшие 50 лет вы будете жить в горе, в слезах, но экономить деньги. Да? Э, я думаю, что в этом нет никакого смысла. Лучше заплатить деньги. Деньгами все равно это самое дешевое, что мы можем заплатить, это деньгами. Когда это не дороже денег, то и дальше жить спокойно. Я просто спокойно могу сейчас говорить, потому что когда-то, там пять лет назад, я тоже делала эти практики, совершенно не зная, будет ли у меня результат. И точно так же я была на, проходила э, у моих учителей э, какие-то групповые программы, подготовки, и реально не знала, сработает это на мне или нет. Но на мне сработало. Сейчас сработало уже на многих-многих моих клиентках, поэтому есть смысл. Делать эти практики, применять то, что работает у других, сработает у вас. Так, хорошо, приглашаю вас всех на э, индивидуальную работу, да, можно, э, если вы собираетесь идти со мной в индивидуальную работу, можно прийти ко мне на бесплатную консультацию, диагностику, на которой мы э, посмотрим, что там у вас за причины, какие причины надо убирать именно у вас, с какими причинами нужно работать, что нужно трансформировать в позитив, э, на… На бесплатной консультации я смогу сказать, с чем работать. да, То есть план действий такой можно создать уже. Ну, а дальше вы уже принимаете решение, сами вы идете работать или со мной. Да? Ну, конечно же, я приглашаю на бесплатную консультацию тех, кто планирует идти со мной работать. Просто нужно поближе познакомиться, понять, что у вас для проработки, что там нужно делать, чем я могу быть полезной. То есть вот это все услышать. Да? Благодарю благодарю за сердечки, очень приятно. Ну и все, в Инстаграме пишите мне в Директ, да? в Ютубе есть под всеми моими видео ссылочки на Инстаграм, на ВКонтакте. В Инстаграме ВКонтакте я чаще бываю, да? там есть и на Фейсбук. Но в Фейсбук буду медленнее отвечать, не сразу отвечу. Да? А Инстаграм и ВКонтакте отвечу в этот же день. Так что пишите, кому интересна диагностика. Бесплатная диагностика, да? Пишите мне в личку, и мы с вами договоримся об удобном времени для вас. Ну и все на сегодня, да, если вопросов нет, то желаю вам женского счастья, получить его как можно скорее, потому что состояние женского счастья очень классно, очень комфортно. Неважно сколько вам лет, это когда ничего не болит, это когда у всех вокруг вас все складывается. И у родных, и у друзей все здоровы, все живы. Это очень классное состояние, кроме того, что у вас счастье внутри вас. Да? Поэтому стоит это состояние получить, стоит получить. Хорошо, обнимаю вас, мои дорогие. И все, тогда значит, увидимся в следующий четверг. Там будет новая тема. Если какие-то темы вас интересуют, пишите мне в личку. Я тоже буду благодарна за подсказки тем. И увидимся.